Проводила своих с собакой гулять. Так здорово, что могу наблюдать за ними. Да, так играют наши дети. На самом деле это просто сказка. Здесь все так продумано: фонтаны, парки, скверы, школа рядом, дружный двор. Я так рада, что мы решили переехать сюда. Жанна, мы дома. Apple Town, город спелых решений.